Про апостиль, ура! У нас уже 300! Я была очень звать. Вся информация, как делать не надо. О май гад, это вообще просто. Но мои документы месяц лежали в этом бюро переводов. Привет! Так, я наконец-то записываю видео про апостиль, ура! На самом деле я сделала ошибку, но у меня, так сказать, не было времени, чтобы это все записать. Потому что уже две недели прошло, как это произошло, и я уже подостыла на самом деле, потому что я была очень зла. Я была настолько зла, что у меня аж все лицо было красным. Итак, во всем по порядку. Но перед началом, значит, что вас здесь ждет? во первых в этом видео вас ждет вообще просто вся информация которую я знаю на данный момент про апостиль как делать какие варианты апостелирования есть как делать не надо и в общем до этого я бы хотела нас уже три если никто не убежит по дороге. Ну да ладно, я бы хотела, во-первых, чтобы вы подписались на канал, во-вторых, поставили лайк, и в-третьих, ну там, комментарии, ладно, это уже можно. Потому что я знаю, вообще-то, что 60% смотрят без подписки, вообще-то. Ладно, так, а давайте тогда начнем. Первая часть видео будет про мои проблемы с апостилем. Вторая часть видео будет про то, как делать надо постель. Для начала, что такое постиль? А Апостиль – это та фигня, которую требует университет, если ты хочешь поступить за рубеж. Это такая печать, которая подтверждает, что да, такой диплом существует, он не нарисованный. Значит, по моим проблемам. О май гад, это вообще просто. Но ну, мне кажется, я в каждом видео говорила, что вот, у меня там он делается уже три месяца и так далее, и тому подобное. Значит, рассказываю. Я пошла в бюро переводов. Говорю, это и Куша, значит, такая, типа, мне в прошлом бюро перевода сказали, что постель будет делаться месяц. Я переживаю, потому что мне нужно сделать его быстрее. Она такая, окей, говорит, 10 дней, ну, ну максимум, конечно, сейчас, типа, многие делают апостелирование, очередь большая в Министерстве юстиции, поэтому может быть дольше. Я такая думаю, окей, значит, подала документ я, внимание, 18 апреля держим это в голове, где-нибудь я напишу. 18 апреля я, значит, подаю документ, и а, что происходит? 20 апреля я ей звоню такая, ну что, что, что? Она такая, все нормально, будет в начале июня. Я такая, так, полтора месяца, что-то фигня какая-то. Но поскольку я знаю, что очереди большие, думаю, ладно, окей, позвоню, думаю, еще часа 16 мая. Потом так получается, что Uh, у меня, как бы, есть вокруг меня люди, которые тоже поступают. И в общем у меня есть подружка, которая пошла, сдала 20 мая, и ей сказали: 26 мая будет готова. Я такая: Так, стоп, подождите, подождите. Что? Почему это вообще-то? У нее делается неделю, а у меня полтора месяца. Звоню, мне говорят: Ну, Япон будет готов 20 июня. Я такая: Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. То есть вы хотите сказать, что даже не начало мая, а конец мая. Я такая думаю, еще, ну, короче, учитывая, что моя подружка сдала ей за неделю все сделать, я такая, что-то реально не так. Прихожу. Короче, оказывается, это кулема. Она даже не отдала мой диплом. И получается, что она записалась на 16 июня. То есть в министерство, где сделают апостиль, и поэтому он будет готов только 20 июня. Значит, здесь какой момент? Я не очень конфликтная, и в плане я вообще не, не умею ругаться. Поэтому я взяла другую свою подружку, которая, ну, умеет, типа, свое получать в этой жизни. И она у меня еще юрист. В общем, рассказываю, значит, как было. Мы туда пошли. Оказалось, что мои документы месяц лежали в этом бюро переводов. И их, получается, перевели, сделали там копию, реально все это заверили, осталось только по стиль. Потом мы слушали разговоры, и я такая говорю, ну, она позвонила в министерство, записалась на 16 июня, ей сказали, хорошо, типа, при, ну, будет 20-го готов. Она это знала 20 апреля. То есть, понимаете, 18-го я сдала, 20 апреля она знала, что у меня диплом будет нифига не в начале июня, а в конце. А, где-то 20-го тоже плюс-минус апреля она мне позвонила и сказала в начале июня. Я позвонила 16-го, она мне сказала 20 июня. Наверное, сейчас у вас очень много дат. Я, короче, напишу где-то хронологию вообще событий. В общем, я такая уже капец. Вообще, что происходит в этой жизни? Думаю, ах ты, тварь такая. Я вообще уже такая злюсь, думаю, помогите, я убью сейчас. Думаю про себя и такая, это, своей подружкой, которая умеет разбираться. помоги мне. Вот так вот. Ладно, не суть важно. Возвращаемся. Чем все закончилось? Что я хотела? Я хотела, чтобы, это, чтобы эта девушка отдала мне документы, которые уже сделаны. Там не было только постели. За это за все я заплатила 10 тысяч. А у меня был сделан, ну, как бы, заявлен только на одну копию, то есть, а постель на один документ. Это я тоже объясню, когда буду рассказывать о том, как нужно сделать. Ну, потому что я хотела сэкономить, думаю, если что, там второй документ тоже апостилирую. В итоге я хотела, чтобы они мне вернули полностью деньги за все услуги и вернули мне документы. Не буду говорить, как это все происходило, как мы ругались, такие чудесные, замечательные. Ну как ругались? Моя подружка там раскатала их. И в итоге получилось так, что мои 10 тысяч вернулись, и документы готовы и вернулись. оставалось только постель. Самое дорогое в этом во всем как раз и постель. Он, по-моему, стоит 4500 или что-то такое. Значит, в этот же день мы пошли в другое бюро, которое делается быстрее. И тут, внимание, оказывается, важный момент. Есть такие бюро переводов, у которых изначально в Министерстве юстиции, где делается апостиль, есть бронь на дни, на эти. В общем, я знала, получается, свой постель в пятницу, был готов вместе с переводом апостиля в среду. То есть, вы понимаете, мне его сделали, а вообще он готов был во вторник, просто еще перевод делался до среды, получается. То есть, мне за три дня сделали то, что за месяц не могло сделать другое агентство. Зачем я это рассказываю? Я рассказываю это для того, чтобы вы понимали и ну, как бы понимали именно то, что вам делать не нужно или какое агентство вам нужно выбрать. Агентство у вас должно, во-первых, да, понятно, они должны взять у вас документы, предоставить вам э, этот договор. В договоре есть такая графа, вот эта скотина, ладно, такая девушка. Я просто вообще, она в этой, у меня могилке, короче, ладно, не суть, важно. Эта девушка, она мне даже, типа, срок не указала подробный, но они должны, обязаны указывать примерный срок, типа, возврата документов. У вас должен быть договор. Второе. Спрашивайте у э, своего бюро переводов два момента. Первый момент. Э, если у них окошко в Министерстве юстиции? Второй момент, если они говорят, что мы сделаем там за неделю, например, если, ну вот именно они такие, мы сделаем за неделю, спрашивайте, подают они через ящичек или нет. Что значит подают через ящичек? Это значит, что они берут ваши документы, идут в Министерство юстиции, бросают в ящичек, Министерство юстиции проставляет печать и по почте им отправляет. Вот этот момент вы можете самостоятельно сделать на самом деле. Но лучше через, через ящик не делать, потому что непонятно, может где-то что-то затеряться, это все-таки документы, лучше делать через окошечко, то есть, например, в, то, в том бюро переводов, которое в итоге у меня все получилось, как произошло, они сказали, что у нас на каждый день запись есть, то есть они заранее за, записались. И как бы просто им подают документы, они их сразу же делают. Почему это моя вца. это моя девушка, так у нее не получилось? Потому что она сделала так, как я бы сама, например, могла сделать. То есть она позвонила в Министерство юстиции, ну вот просто как физическое лицо. И такая, можно записаться? Они такие, ну свободные даты только на 20 там, июня, например. Она такая, окей, записывайте понимаете, да? <свят> Поэтому вам нужно искать то бюро переводов, которое вам сделает, у которого есть окошечко в Министерстве юстиции изначально, и которое вам гарантирует какой-то срок, а они могут его гарантировать, но это максимум делать 7 дней, не полтора месяца, чтобы вы понимали. Так, это я рассказала вам свои проблемы. Мои нервы просто, я вообще просто, я, я была просто в шоке. Мне так всегда везет вот с таким... Я вечно попадаю в какую то в такие места, я выбираю, когда вот у меня все по говну идет. Ой, извините, я что-то вообще. Ладно, не суть важно. Теперь вторая часть видео. Я уже на 10 минут говорю. Ну, это видео разговорно, я как-нибудь там попытаюсь его обрезать, чтобы вам было понятно, откуда что начинается. Вторая часть видео о а постель. Как делать нужно? То есть до этого вы услышали, как делать не нужно. Да, и плюс-минус советы о том какое бюро переводов вам нужно выбрать. А теперь, что такое постель, что нужно сделать, как его сделать. Значит, опять же, а это такая печать, которая подтверждает, что диплом действительно настоящий. Что касается российских дипломов, у нас... Это две бумажки, то есть написан диплом. Вторая бумажка – это предметы там написанные, и вот типа зачет там, отлично, плюс и так далее. Значит, у нас получается диплом состоит из двух бумажек. И апостелировать нужно обе бумажки. То есть это один серийный номер, это один и тот же документ в России, но за рубежом это как бы два разных документа. Поэтому апостиль должен быть и там, и там. Суть получается апостилия в том, что он где-то плюс-минус стоит 4 500 за одну бумажку. То есть это где-то 9000, ну, везде по-разному. 8-9 тысяч его отдадите только за апостиль. Это сюда не входят переводы. Второй момент. Как должен делаться, делаться апостиль? На что он может быть? Апостиль бывает двух видов. Это на оригинал и на копию. Угу. Хорошо. Оригинал. Копия с оригиналом, это если вы заранее, конечно, готовитесь, за полгода и у вас есть много времени, то, в принципе, можете поставить на оригинал, тогда вообще париться не надо. Он у вас будет изначально апостелированный. Если как бы у вас нет полгода ждать, потому что на оригинал ставится очень долго печать, вот эта постель, вы можете поставить на копию. Следующее. Теперь, что, зачем следует... Я расскажу два вида апостилирования. Я буду говорить не про тот, который на оригинал, а про тот, который делается, ну, в принципе, быстро достаточно. Значит, два варианта. Первый вариант. Вы делаете копию диплома. Ну, вот всех ваших и приложений, и диплома. Копия. Дальше. Вы эту копию апостелируете. То есть, саму Копию апостиль делаете. Угу. То есть у вас идет, получается, заверенная копия, апостиль. Дальше перевод, заверение. Еще раз, да. Взяли диплом, пошли, сняли с него копию. Нотариус подписал, копия верна. Отдали в Министерство юстиции, поставили апостиль. Получается, у вас сейчас на руках. Копия, заверенная нотариусом, диплома и апостиль. Потом вы сдаете его на перевод, вам переводят все полностью, то есть заверенную копию, апостиль, и все это заверяют еще раз, что перевод верен. Вот это вот первый вариант, он вообще на самом деле достаточно логичный. Но, внимание, я же об этом не знала, потому что хрен где информацию, блин, найдешь. Второй вариант – это мой вариант, как я сделала. Значит, мой вариант заключался в чем? Я сдала документы, мне сделали копию, то есть, заверенная копия нотариусом. дальше сделали перевод, этот перевод тоже заверили, то есть, здесь такой момент, у вас может быть как, вы сняли копию, потом ее перевели, потом перев... нотариус заверил перевод. Дальше. Подать документы на апостиль. Вам дается апостиль. Внимание, апостиль тоже на русском языке. Ну, или на каком у вас там языке, в общем, из какой вы страны, да? Апостиль на языке страны, грубо говоря. То есть, этот апостиль тоже нужно перевести. Получается, второй вариант, это когда вы делаете нотариально заверенную копию, переводите, нотариально заверяете перевод, отдаете на апостиль, приходит апостиль, вы переводите оба Блин, я надеюсь, конечно, что вообще сильно понятно. Но если вам что-то непонятно, вы напишите в комментариях, потому что это такой момент, я могу что-то забыть. Но э, по идее это как бы вроде бы все просто, если кто-то бы это объяснил. Мне вот что-то никто не объяснил, я вообще просто... У меня голова скоро взорвется с этим совсем с этим. Но у меня апостиль готов. Я теперь жду ответа от университета. Ответ не о поступлении. Uh, ответ по дедуайном. Этот момент я уже расскажу в следующем видео, потому что это и видео, и так на 15 минут вышло. Я очень надеюсь, что это было полезно. Всем спасибо, что посмотрели. Uh, жаль, конечно, что оно такое, типа, разговорное с сплошняком, но по-другому никак, реально. Потому что я нигде не нашла подробного объяснения с этим, сран... с этим апостилем. Хорошим, замечательным. Надеюсь, все в порядке будет с ним. Ладно, всем спасибо, всем пока.